Клево всем, друзья. Выскочил наконец-то на рыбалку. Приехал попробовать что-нибудь поймать. На канал. Давно здесь не был. Ну, попытаюсь поймать карасика. У меня с собой есть фидер и мах. Ну, буду стараться сейчас сначала ловить на мах. Если уж вдруг что-то ничего под берегом не будет, попробую собрать фидер и половить под противоположным берегом. Начало марта, первое число. Довольно сильный ветер. 5 градусов тепла, прохладенько. На земле ветер было. Нормально, но ветер такой будет дуть в бок в лицо. Ну чего? надеюсь, рыбу поймаю. Погнали, друзья. Ну что, друзья, как всегда, начинаем с прикормки. Тем более, довольно холодно, прикормке нужно время настояться. Поэтому, прежде чем собирать удочку, я сделаю прикорм. весь черный, по классике. Возьму всего одну пачку. Конечно, жалко, нету грунта. Погода такая, что шли дожди, все мокрое. Грунт негде взять вчера. Вечером проехался, кротовки мокрые начали появляться. Здесь канал от лимана, поэтому здесь очень часто грунт не нужен. Хотя бывает такое, что лучше с ним работается. Шикарно, вкусно. Испортилась чуть-чуть прикормка. Много какой-то шелухи добавилось. Да, в том году вот эта серия стала похуже. Питать со всеми со всеми кипишами что-то в ней поменяли. К сожалению, добавилось много ненужного мусора. Хотя было раньше классная меленькая прикормка. Шелуха какая-то. Вот сейчас на ощупь прикорк, как будто бы мокрая, но у нас сухая и в руках держишь, даже колючая. Вот она, казалось бы, чуть-чуть лепится, но буквально через 10-15 минут она будет совершенно сухая. Поэтому сейчас дам ей чуть-чуть постоять, подсохнуть, начать пить и после этого буду добавлять аромат. Погода ветреная. Надо выбрать монтаж, на который буду ловить. Ружка. Наверное, вот с этой трешечки начну. Поставлю вот эти 3 грамма. Вроде нормальный. Да, начну вот с этих трех, а дальше по обстоятельствам монтаж у меня с подспаском, поэтому нормально. В общем, с вот этих трех грамм начну. Ну что, прикормка постояла, чуть-чуть подсохла. О. теперь можно доливать арому. Так как задача у меня сегодня карась, поэтому прикормку буду делать тяжелую. и как-то давно они давали, я уже давно пользуюсь ими их дипами. Очень хорошие дипы. Единственный минус длинные тоненькие бутыльки. Они не стоят, их надо ложить или куда-то ставить, и они начинают течь, когда лежат. Так отлично работающая. Мне нравится некоторые составы, шикарные. И было несколько раз низко. У меня милаз. Два я вида уже практически использовал, и вот решил. Вспомнить вот один бутылек. Тоже его попробовать. Именно по холоду. Это укроп. Не помню. Укроп с чем-то. Придаст тяжесть прикормке, так как это на Миласе. С водой я не размешиваю. Я самой прикормкой разбиваю. Но миласу арома намерлась, ни в коем случае нельзя лить сразу в сухую прикормку. Она обволочит сухую прикормку, напитает ее, сахар начнет в нее впитываться, и прикормка не возьмет воду, когда вы потом на нее добавите воду. В воде сухая прикормка, пропитана меласой, казалось бы она тяжелая, начнет размокать, сахар размокать, Выйдет из нее и прикормка начнет всплывать. Получится такой гейзер. Да, при ловле плотвы может быть это и хорошо. А вот при ловле до нарывы, карася, леща, это не очень хорошо. Все, готово. Прикормка очень липкая, очень тяжелая. У меня есть немного еще старого, уже год ему. Мороженого мотыля, еще сейчас посредственно растаял, добавлю ее. Так прикормка готова, можно заниматься, собирать удочку. удочки коннектор из веревочки, завязан узелок, крепится к монтаж просто, делается петелька удалочкой, накидывается и просто затягивается. Держится хорошо, надежно, ни разу не подводил, может порваться только сама леска в узла. ты могуч, ты гоняешь, стоит туч. Здесь крючок за резиночку. Ну что, друзья, следующий этап – поезд глубины. Выставить нужно глубину. выставил как я выставляю глубину есть отдельное видео ссылочку оставлю в описании можно перейти посмотреть там в аквариум подробно показываю весь процесс глубина уровня трех метров здесь идет небольшой свальчик как раз попадаю на низ свала. ну крючок лежит на свале шестерочки не хватает добить до самого низа ну ничего Значит, сейчас положу буквально пару шариков при кормке, и все. Возможно, тут не будет, и можно будет переезжать в другое место. Здесь еще соседний канал, все, весь народ сейчас там, и говорят, вчера там кто-то что-то поймал. Я не знаю, я хочу на этом попробовать, поэтому не знаю. Поэтому сейчас кину буквально пару шариков прикормки и буду смотреть, будет рыбка или нет. шарик и в точку ловли подойдет докормлю не подойдет буду переезжать в другое место ну лучше бы тут подошла. Все, сейчас у меня есть время попить чаек, перекурить, принести что не принес. И буду пробовать ловить минут через 10. И в течение часа, я думаю, будет видно, пришел он или нет. Если не пришел, можно будет смело переезжать. Друзья, просидел вот тут в 7 метрах с удочкой. На дне трава. Сколько лет тут ловлю, первый раз попал, чтобы трава. Решил, думаю, смещусь. Вот а 7 метров сместился. То же самое, на дне трава, еще и леска оборванная. Вот так вот идет, за нее цепляюсь. Ну, выбор что, переезжать в другое место или собрать фидер. Решил собрать фидер. Быстро нашел точку ловли. Водоем примерно знаю. Закинул, прицепил вот такой маркерный груз. Закинул чуть дальше середины. Протащил, нашел, где груз прыгает. Твердое дно, более выбитое. Там же на все. Это вот рядом, метров 20-25. Ветер. Плюс вот тут идет леска. И вот сделал три закормочных кормушечки маленьких и вот нацепил начинаю ловить чего себе загиб карповый что это было есть ого а я без пацака, ребятки, поводок 0.1, вот это другое дело. Есть! Друзья, смотрите, я его поймал, мой первый карась в этом году. Не болтайся. Видите, красавец. Вообще шикарный. Но даже не сопротивлялся. Друзья, переехал я. Просидел еще по сейчас. Полный ноль. Больше ни одной поклевки. Ни одного подергунчика. Просто рыбы нет кого-то. Другой канал. Ребята сидят, полавливают, карасик поклевывают у них на донке. Это слабенько но поклевывает вот для начала опять собираю удочку сейчас ищу глубину тут я помню глубина была приличненькая здесь затишок поэтому поплавок поставил грузопадемностью 2 грамма чуть-чуть прикормки осталось сейчас закормлю для начала а потом посмотрю еще домешаю, скорее всего. А тут классно в затяжке, блин, надо бы сразу сюда ехать. И там не мучиться. Все. Осталось совсем чуть-чуть прикормки. Ну, вот ее сейчас туда и запулю. Тут добавил чуть-чуть мороженого мотля мелкого. не добросил и если клев будет еще замешаюсь и уже нормально закормлю все друзья в ожидании есть есть, ребятки не крупненький, но карасик небольшой, ладошечный но это он вот так уже б с утра мог бы надергать столько времени там провел а? толку Поплавочек 2 грамма Отлично. Глубина где-то два с половиной метра. Крючок лежит на дне. Иди сюда. Таранка мелкая. За нее может и прилететь. До 14 сантиметров запрещено брать. канала один в тот ходит в этот там ноль тут рыба есть Иди сюда. Ух, ух, ух, ух, ух, ух. это карасик это карасик хороший хороший вот так ребятки глазом клюнул да, да. Фактически один и тот же канал, один входит в другой. Итак, я уже тут попадал, точно так же. А, мимо. На том было 0, на этом как с пулемета. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ой, ой, как бессопротивляется. Есть. Сазанчик. Сазанчик. Тоже караси отпугивает, ребят. Дикий сазан. Маленький, но сазанчик. Тоже отпускаю. Хорош, хороший, хороший, Дождик пошел. сюда. Такой дух. Тяжело преодолеть ветер, <связь> спину и рыбку. <связь> Класс. Да, тут, конечно, другое дело, караси выпрыгивают. Там сидел дубняк, от ветра аж слезы на глазах были как будто на мотоцикле едешь <смех> без шлема а тут великолепно нет, чтобы с утра сразу сюда фигней занимался ну зато там поймал а карася поймал оп оп оп оп оп оп оп оп оп, тих тих тих тих как он как он и красноперку поймал. Было три поклевки, там у меня хорошего карасика, красноперку, и одну не реализовал. Ого! Ого, поклевка была резкая, на утоп. Вот это, кто это? Сазанчик опять. Сазанчик. Маленький. Больной или поврежден над смыком. Сазанчик. Поклевка была красивая. Пеленгаз, ребята, вот кто тут шукер наводит по ком я стучу, чувствую и кто сгоняет рыбу с точки вот этот гад отлично, рыбка клюет, ребят просто все шикарно, класс я доволен периодически на точку заходит пеленгаз, изгоняет рыбу но бывает в этот момент нападение, поклевки карася. Ветер, несмотря на то, что тут я сижу и кажется, что ветер отсюда, нет. Ветер идет туда, в сторону Азова, гонит воду, а это он ударяется, и как бы обратка идет. А так он дует в ту сторону. Из-за этого тяга туда, у меня грузила лежат, подпаски лежат на дне, и тем не менее все равно тянет тяга такая сильная довольно время от, от времени подкидываю шарик прикормки чтобы поднять ажиотаж интерес у рыбы тяга очень сильная довольно 2 грамма поплывок с подпасками которые лежат на дне прям тянет прилично вот остановился и начинает поклевки то есть рыбка взяла его притормозила начало марта первые числа через несколько дней 8 марта и вот такой кайф посидеть на мах в оплывочку половить карася это бомба А еще влетает это раночка, влетает сазанчик. Народ, подскажите, я вот наловил карася, а жена на 8 марта его пожарит. Это нормальный ей подарок будет? Напишите свои комментарии. иди сюда кто это такой на no, утоп клюнул карасик красавчик мордочкой клюнул Ну что, друзья, я кайфанул Оторвался по полной Просто ворвался Рыбалка была сверхтрудовая Вы сами все видели Все-таки нашел, где он ловится И на одну поплывочную маховую удочку За несколько часов ворвался Просто Еще отпустил целую кучу сазанчиков Таранушек, вообще кайф. Опарыш цвета роли не играл, белый, красный кушал одинаково. Корми правильно, и рыба будет. Кайф, я кайфанул. До новых встреч, друзья.